Не забывайте что на youtube есть возможность перемещаться по эпизодам если вы хотите быстро найти подсказку то откройте нужное видео раскройте описание или ставьте в самый конец там вы найдете эпизоды нажимайте на нужный эпизод на нужное видео все эпизоды подписаны поэтому все будет удобно классно если вы монтируете видео заказчику то ставьте обязательно водяной знак если вам еще не скинули кэш Ctrl-M вывод. В эффектах мы находим Image Overlay. Находим папку с вашим водяным знаком. Куда удобно мы можем поставить его. Выбрать Center, Top, Left, Down, Right и так далее. И прозрачность. А размер, конечно же прозрачность в этом же окне во время рендера вы видите кнопку use maximum render quality если вы работали со скейлом увеличивали уменьшали масштаб изображения то обязательно ставьте эту галочку дабы сделать лучшее качество а не какую-то халтуру В папке звуковая обработка есть эффект Pitch Shifter, который меняет голос на низкий, высокий. Лучше покажу его в действии. И, и вот эта кнопка. Если Если вы всерьез решили задуматься о монтаже, хотите узнать тонкости монтажа, рекомендую вам прочитать, ознакомиться с 10 правилами монтажа по Соколову. Я оставлю ссылку на эту статейку, прочитайте, ознакомьтесь. Сочетание клавиш Shift плюс пробел это воспроизведение за 3 секунды от вот этого выделения Mark In Mark Out. Если у вас не выделено mark in, mark out, то воспроизведение начнется с начала секвенции. Shift плюс пробел. Режим наложения Overlay меняет цвет средних тонов. Если мы положим сверху Color Made, создается он следующим образом. New Item Color Mate. Окей, okay, выбираем цвет. Выбираем на дорожке этот Color Made, Overlay выбираем и видим, поменялись средние тона. Режим наложения Color. Полностью меняет все цвета на красный выбранный. Напомню, как работает оверлей. Средние тона. Вы видите, прослеживается желтый, фиолетовый. Я узнал дни и часы публикации на ютубе рекомендуемое Это с понедельника по четверг с 12 до 14 и с 17 до 21. В субботу-воскресенье с 9 утра до 11 утра. Папки. Удаление кэша. Там, где у вас находится кэш, Edit Preferences, Media Cache. Вы, нахо... вы видите здесь. Вы можете выбрать папку где она будет находиться ваш кэш и удаляем следующие папки media кэш. media кэш files пик files. Вы видели достаточно немалое количество кэша может находиться на вашем диске. Будьте внимательны, если у вас какие-то подтормаживания, неполадки. Выделив клипы в нужном порядке и перетянув в New Item, создается секвенция с тем же расположением. То есть, если мы поочередно будем выделять 1, 2, 3, 4, 5, 6, перетаскиваем на New Item, создается секвенция в том порядке которым мы выбрали обратите внимание на название все верно всем спасибо за просмотр дорогие друзья ставьте лайки подписывайтесь я всегда с вами пока